Здравствуйте, уважаемые! Самое время нам снова вернуться к бургерной вечеринке. И сейчас мы приготовим бургер из свежепорубленной говядины. Говядину взяли мякоть и начинаем ее рубить. Ну что ж, фарш мы уже намололи, прогнали нашу э, шею говяжью. Теперь мы создадим котлетную массу. Немного лимонного сока, одно яйцо, розмариновая соль и прям внутрь имбирь и пармезан. Ох, как оно все хорошо схватится! Соединяем. Теперь саму эту котлетную массу убираем в холодильник минут на 10. Пусть оно все объединится и схватится. Итак, схватилась наша котлетная масса и теперь перед тем, как ее отправить в булку мы ее обваляем тренировочно рядом ну что ж, пока не все охлаждается слегка подсушим булочки с каждой стороны Булочки у нас исполинские. И сразу же на в небольшом количестве оливкового масла. Доведем бекончик до хрустости. Бекон у нас из мраморной говядины. Булки сохнут, бекон жарится. Ну что ж, бекончик обжарили, булочку подсушили. Продолжим в том же духе. Допускаем котлетки. Вот так вот они схватились в панировочке, и вся эта котлетная масса уже готова. Слегка смочим оливочную вородюлю. А на ту, на которой жарился наш хрустящий бекон, отправим наш лучочек. Пусть эти и эти ребята обжариваются и увидимся уже на сборке или дегустации. Ну что ж, дамы и господа, обжаренный бекон, наша мощная котлета и булочка. Давайте соберем это все дело. На низ булочки мы нальем устричный соус, котлеточку. Соус барбекю майонезный. Кусочек бекончик. Прикроем помидорчиками. И еще немного соуса сверху. Совсем забыл про красный карамелизованный лук. Добавим лук прямо сюда. Попробуем. Несущая обжаренная говядина. Фарш рубленый из говядины. Это потрясающе. Мой оператор Иван рассчитал себестоимость одного такого бургера порядка 175 рублей. Так что, ну что подписывайтесь на канал, смотрите другие видео с канала и готовьте бургеры, смотрите, он, когда это выглядит и дешевле. Пока!